Добро пожаловать, ребята, на девятый этап в 1 на гран-при Австрии. Что же, Австрия преподнесла для нас не самые лучшие новости, поскольку в гонке у нас ожидался дождь. Но не по ходу всей гонки, а именно ближе к концу, и причем ближе к концу ожидался именно сильный дождь. Поэтому в втором сегменте я решил то, что стоит проехать на медиуме, в третий сегмент пройти для того, чтобы избежать лишнего пидстопа, чтобы лишний раз не переходить на слики, на тот же софт и соответственно не тратить лишнее время на пидстопе. В третьем сегменте на первой моей попытке мне помешал Ника Хюркенберг к своим выездом замечательным. И поэтому первый круг не особо хорошо задался у меня, но со второй попытки все-таки пол позишн, и мы будем стартовать с первого места, но правда у нас будет медиум, и соответственно на первых метрах дистанции нам будет немножко сложно по отношению к нашим оппонентам, которые будут стартовать в этот момент на софте. Также кстати стоит еще вернуться к прогнозу погоды, так он выглядел, то есть ожидался дождь именно в последнюю треть гонки. Но этому прогнозу никогда не стоит доверять, поскольку чаще всего это означает то, что дождь придет где-то в середине гонки. Из-за чего я в один момент подумал то, что может быть стоило все-таки пройти на софте, поскольку софта как раз бы хватило на почти половину дистанции, потому что износ был очень низким и медиум мог продержаться очень долго, чуть ли там не под 30 кругов спокойно. На харде вообще можно было бы от старта и до финиша проехать, но, жаль, по правилам, к сожалению, так нельзя сделать. Ну и плюс у нас... Дождь, как-никак. Ну и буду надеяться, что Австрия пока станет последним этапом с дождем, потому что как-то подряд у нас уже 4 этапа с дождем идут. Ну, во Франции его не было, но он был в практике, по сути. Ладно, стартовая решетка, я на первом месте, на втором Макс, Ферстаппин, третий Себастьян, Феттли, четвертый Шалик, пятый Пьер Гасли, шестой Вальтери Боттл, седьмой Льюис Хаммедрин, восьмой Лада Норрис, девятый Александр Албон и десятый Кимми Райкенен. Достаточно интересно, Торророса квалифицировались, Леклер смог квалифицироваться только на четвертом месте, а Албан вообще только на девятом месте, что как-то даже странно для Торророса, поскольку у них темп должно было хватать, чтобы они могли квалифицироваться спокойно на первых позициях. Ну ладно, квалификация это квалификация, а гонка это гонка. И с раз они я очень хорошо срываюсь с места. И тут же начинаю отрываться от Ферстайпена. Я ожидал то, что у меня сразу же будет пытаться атаковать. Но к первому повороту я подъезжаю в городом одиночестве. И тут же после выхода из первого поворота я начинаю отрываться от позади идущей группы. Из-за чего большую часть гонки я провел в городом одиночестве. Но посмотрим, как у нас ситуация менялась в самом пилотоне. Феттель неплохо стартовал. Сразу же поравнялся с Максом Ферстайпеном. Позади два Мерседа Также начинают бороться за шестую, к сожалению, позицию, но все-таки за позицию. И в борьбе между двумя Red все-таки Макс Херстаппин, а вот у Мерседесов не все так просто. Ботас и Льюи сражались бок о бок, почти первый сектор. Также два Red а продолжали сражаться, Макс вышел вперед на какое-то время, но потом все-таки Феттель смог его догнать. Небольшой контакт позади у нас произошел, но два Мерседеса до сих пор сражаются. Ильюс все-таки смог вырвать эту позицию у Вальтери. Вальтери пытался поравняться, но, к сожалению, не смог. К концу первого круга Леклер уже начинает потихоньку атаковать два Редбула, которые сражаются в этот момент между собой. Но мне инженер сообщает одну очень интересную новость: то, что у Леклера проблемы с ДВСом. Торроса опять имеют проблемы с ДВСом, хотя ДВС у них достаточно износоустойчивый. Я не знаю, как он у них ломается из-за этапа в этап. По итогу Леклер начинает проигрывать все свои позиции. Гасли его тут же обошел без проблем и начинает уже преследовать два Рэдбула. Ну и соответственно все по накатанной. Потом два Мерседеса начинают его обходить и соответственно Леклер может забыть о борьбе за хорошие очки. Ну ладно, ну, может быть команда еще отличится на пидстопах и в стратегии соответственно и сможет отыграться во время дождя. Ну и также еще Албан остался у Туророса, но у Албана тоже были проблемы, он тоже не мог так активно прям прорваться вперед. По крайней мере, он это пытался делать, но возникли у него проблемы с Маклареном Ландо Норриса. По итогу он застрял позади и все. Как бы в середине первой десятки он так и катался до самого дождя. Да, в один момент он прошел, но впереди был еще один Макларен. Редбулы продолжали бороться, Феттель был в какой-то момент впереди Ферстапина, но Ферстапин возвращает себе позицию, Феттель пытался по внутреннему радиусу контратаковать, но у Ферстапина был лучший выход, но у Себастьяна была возможность открыть заднее антикрыло. По итогу, за счет слепстрима и дреса Феттель начинает возвращать себе позицию, пытался он поравняться и по внешне обойти Ферстапина, но по итогу у него это не вышло. Гасли также пытался атаковать Феттеля по внутренней части трайктории в четвертом повороте, но по итогу... Не вышла эта атака, и в шестом повороте также попытка по внутренней части обойти Феттеля, но она не увенчалась, к сожалению, успехом, и дала еще Ферстаппену возможность оторваться от Феттеля. Но через пару кругов Фетель начал снова прессовать Макса, и позади уже два Мерседеса приблизились к этой группе, но в данный момент они решили выжидать, пока кто-то сделает ошибку. Два Редбула в этот момент продолжают бороться, Фетель пытался опередить Макса в третьем повороте, но тот заблокировал передние колеса, из-за чего Фетли пришлось пойти по более широкому радиусу, из-за чего выход также не удался у него и как атака по итогу. У Гаслеушлись какие-то проблемы, похоже тоже с ДВС, поскольку он начал отставать от обоих хардбулов, из-за чего оба Мерседеса начинают его уже атаковать. К этому моменту у нас уже начинают на трассе случаться тучи, и дождь рано или поздно пойдет. Первый Мерседес в виде Юис Хэмпсона без проблем уходит Гасли. Тот попытался это контратаковать на второй прямой за счет ДРС, Но ничего не вышло, по внешним структуре он, конечно, попытался. И уже Вальтри Боттес был достаточно близок. На четырестом круге уже достаточно сильно пошел дождь. Я решил переобуться в промежуток, но мои оппоненты решают сделать лишний тот самый пистоп на медиум. И да, три круга они ехали достаточно спокойно. Не напрягаясь, я же в этом страдал, потому что мой промежуток просто-напросто не работал до заветной таблички об отключении ДРС. Что означало, что гонка перешла в дождевой режим. Из-за чего пошли многочисленные пидстопы от тех, кто уже заезжал кругами ранее, там двумя-тремя. И из-за этого я все-таки смог вернуть свою позицию. Потому что если бы тот же Макс, примеру, не сделал свой пидстоп, он скорее всего был бы далеко впереди поскольку я успел потерять на своем промежутке примерно 10 секунд по отношению к нему, поскольку он все-таки ехал на медиуме свежем, а я же на даже свежем промежутке, я не мог просто никак ехать в том же темпе, что и Макс на медиуме. По итогу гонка у нас, соответственно, из-за дождя начинает приобретать унылый окрас, поскольку минимум уже идет обгонов, но все-таки Макс прорывается через Карл Сайенса и Ботоса, и потихоньку старается уже догнать меня. Благо, у меня был отрыв от этой троицы в виде 6 секунд. И я себя комфортно чувствовал. Плюс этот отрыв потихоньку-потихоньку увеличивался. Гасли, как и Эликлер, продолжали страдать от проблемы с ДВСом. По итогу Гасли уже начинает терять позицию по отношению к Албану. У торроса никак не складывается данный этап. В середине топ десятки застрял у них самый лучший болит по сути. Ну а у нас Ferrari Феррари как-то тоже, вот у Гасли опять все не складывается, его начинают все обходить, и он начинает откатываться все дальше и дальше к концу первой десятки. Что очень плохо для нас, поскольку нам нужно как можно больше сейчас набирать очков в кубке конструкторов, поскольку все очки в основном за счет меня. У меня примерно 200 очков, а у Гасли всего лишь 30. На 27 кругу я делаю последний свой пистолет, перехожу на опять же промежуток, хотя в этот момент можно было перейти на дождевую резину. И на самом деле это была ошибка, надо было все-таки переходить на дождевую резину, и я начинал потихоньку терять по отношению к Ботосу. Ботас и Сайенс это единственные гонщики, которые сделали сразу пистоп на дождевую резину, поскольку все остальные сделали, как и я, пистоп на промежуток, и потом уже пошли делать снова пистоп на дождевую резину. Ботас меня начинал уже потихоньку догонять, но меня успокоило то, что к концу гонки за там 2-3 круга, Дождь начинал стихать, уже шел легкий дождь, из-за чего траектория начинала снова прорисовываться, и я спокойно начинал отрываться от ботаса. По итогу, почти уверенная победа в Австрии. Да, были проблемы с шинами на первых трех кругах, когда я сделал первый пистоп на промежутке. Также были проблемы с шинами, когда у нас все-таки был сильный дождь, и надо было переходить на дождевую резину. Это мне могло стоить первой позиции, поскольку Ботас очень сильно меня догонял после своего пистопа, по полторы секунды он снимал с круга. Но мне опять же повезло то, что дождь уже стихал. Если бы он шел до конца гонки сильным, траектория так как была у нас очень мокрая, я бы никак бы не мог нормально ехать. И скорее всего я бы откатился даже может до третьей позиции, поскольку Сайенс был недалеко от Ботаса и у него также была дождевая резина. Я кстати единственный вроде кто закончил на промежутке, все остальные были поголовно на дождевой. Подиум у нас первый Я, второй Ботос и третий Сайенс, второй подиум уже для Макларена подряд и опять же при таких непростых обстоятельствах, поскольку во Франции у нас была машина безопасности, а тут уже дождь и правильная стратегия в Макларене. Также и в Мерседесе у Ботаса была тоже правильная стратегия. Юиса почему-то переодели на промежуток, как и Норриса в Макларене, но это уже выбор самих команд. Девятое место занял Гасли, к сожалению, 2 очка он всего лишь зарабатывает в копилку нашу, но благо Торрос очень тоже плохо проехали, Леклер 6, Албан 10 и при этом еще Леклер за счет того, что не делал лишний четвертый пистоп смог отыграть эти позиции, если бы он сделал также лишний пистоп, он бы откатился во вторую десятку и соответственно у Торрос вообще там было 1 очко на весь этап. И это, ну, как бы в купе конструкторов было бы очень и очень плохо, поскольку Red Bull догоняют Тора Росса в данный момент. Ну и у как-то вот все идет через одно место. Но надеемся, что в будущем все-таки они смогут составить хоть какую-то хорошую конкуренцию. В данный момент у торос даже плохой шасси, они потихоньку вроде начали его улучшать. двигателю, они уже улучшили, неплохо уже в середине Платона по двигателю. Но работа у них еще не початый край. Я же заказываю последний модификацию на последние, так сказать, деньги. Решаю все-таки доделать двигатель, поскольку у нас были проблемы с топливом во время этапа. Оно очень быстро кончалось. В Легкобритании можно ожидаем очень большой пак обновлений. И самое главное, чтобы они все приехали. На этом все, ребят. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.